Ну что, ребята, всем салют, с вами Смоки Джин, вы на моем канале, а значит сегодня будет интересно. Сегодня у нас на обзоре очень интересный продукт из дешевого сегмента. Ну, дешевым его назвать никак нельзя. Такая веселая штука, как кальян-пушка с деревянными накладочками. Стоимость ее на сегодняшний момент вместе с кобой 5 5500. И кстати, кстати, кстати, огромное большое-большое спасибо нашим друзьям из Хокусмок, город Сибай. Да, они нам подогнали Эти кальянчики хорошие на обзорчик в комплект входит Муштучок Такой из нержавящей стали с деревянной накладочкой Прикольно лежит в руке Что самое примечательное Здесь позаботились о наших зубах Да-да-да, зубах вам не послышалось Все дело в том Что здесь на конце пластиковая накладочка Такая приятная пластиковая накладочка Вдруг вы забыли поставить муштучок Вам приспичило раскурить кальян Вы такие хоп а здесь пластик, ничего по зубам не щелкнуло, это уже приятно. Кальян, кстати, полностью разборный, тут же также капролон, нержавеющая сталь, накладка из дерева, причем такая прикольная стильная накладочка. Да, кстати, вот что хотел бы сказать, обработка материала не такая уж прям вау-вау-вау, но все-таки, как-никак, за 5500 вы получаете уже с деревянной накладочкой кальянчик. Еще примечательно, в комплекте идет также вот такой вот небольшой диффузорчик. Единственный минус этого диффузора в том, что он пластиковый. И пластиковая резьба. Ну, сами понимаете, что может произойти с пластиковой резьбой. Кстати, кстати давайте поближе покажу основание. Основание сделано вот таким. То есть оно разделяется шахты, То есть у вас два... Продувочные и втягивающие отверстия Они раздельные Кальян будет спокойно продуваться не будет возникать никаких с этим проблем Абсолютно от слова вашпе Так-то все дело собираем Все дело собираем Нет, это неправильно Это вот так вот вот сюда Да, кстати, вот это то, что капролонова Здесь тоже резьба капролонова Так что здесь могут быть проблемы с тем То, что это легко все срывать, разорвать Тяжите себя в руках, короче, вот так -то в руках. Вот так все это собирается. Сейчас вам покажу, как все это выглядит. А, блюдца! Ебаная его блядь. В принципе, по резьбам что могу сказать. Вот все, кроме пластика, меня все, в принципе, устраивает. Все прикольно. За такие деньги это прикольный стильный кальян, который дополнит ваш дом, блядь. Выглядит, конечно, это бомбезно. Я буду курить диффузорной тягой, потому что я хочу посмотреть, как он не булькает с диффузором. В принципе, вот так вот тут вот, кальянчик выглядит. Вот он, в сборе. Поставим его в нашу шахту. В нашу кобу уже приготовленную заранее. Короче, надо смазать, иначе хренчук пойдет нормально. Ну вот. Засадили вы, короче, эту всю историю. Также все уплотнители идут в комплекте. Все в комплекте есть. То есть за 5 500 вы получаете полноценный колен который взяли в дом, пришли, собрали и погнали. Еще примечательный коннектор пластиковый или капроновый, присоединяется методом о-рингов Но здесь одинарный. Я не знаю, как это, насколько это будет все плотно выглядеть и держать все это дело. Но мы сейчас это с вами наглядно и посмотрим, как это все будет выглядеть. Чпокс так будет легче насадить. Эх ты, еб, другие блядь. Как вы поняли, это все плотненько насаживается. Выглядит все это вот так приятно и эстетично. Кстати, у, этого, у этой модели кальянов э, несколько цветов, как вы видите. Еще есть темная, как понял, это бук. Это этот цвет, это, по-моему, ольха. А вот эта темная, я не помню, как называется, красная. Я ее назвал молнией, потому что она единственная из них э, Сделано таким макаром, то есть здесь вы, выгоревшие части тока. Ее током пробивают. Здесь плюс, здесь минус, ток соединяется. Короче, все это видите. За такие деньги вы блядь, вряд ли найдете кальян с деревянной накладкой. Причем более моря хорошего качества. Обычно это что-то от 6 до 8 тысяч, это чисто за шахту. Без колба, без ничего. Ну что, давайте сейчас забьем чашечку. Попутно поставим угольки. Пока угольки греются, мы забьем чашечку. Покажу вам миксочек. Мне он заходит, мне он прикольный, потому что там алкогольные нотки. Я, как всегда, экспериментирую с забивками. Заодно и скажу, получилось у меня эта забивка, не получилась, Так что, ребят, сорян, если что-то не получится. Давайте возьмем сатирчика, без аромочки. Platinum Collection. Вот такая вот штучка прикольная. Потом бренди от компании Наш. Смотрите, это, это не реклама, это четкий бренди, кстати. И Милки Маус немножко на фоне. Нам, короче, нужна сладость в этот кальян, а сладость мы можем преподнести либо милким овостом с сгущенным молоком, либо милкшотом от Сатира. К сожалению, у меня сейчас милкшота от Сатира нет. Где-то он был, но он кончился. Грусть, печаль, тоска. Кстати, кстати, желательно, чтобы вы сейчас в данный момент остановились такие, подумали, поставили лайк, подписались на канал и были счастливы. Вот это вот самое главное. В основе будет вот эта вот безаромочка, плаченом Collection от Сатира. На основе сигарного листа это будет достаточно крепко и достаточно сухо Вообще, ребят вот, вот знаете, вот у многих людей есть, блядь, так скажем, сатиризм головного мозга Вот, у них нет реально других табаков, которых круче, чем сатир Но это же неправда они есть, просто сатир как бы на всей этой основе, он выделяется своей необычностью, так скажем, то есть необычными вкусами. Особенно той системы, то что она ну, есть без системы без аромок. И то, что они в свое время первые, кто начал делать, забивать ну, делать кальяны, вообще табак для кальяна на основе сигарного листа, сигарного замечу, не табачного бренди. Так, сатиры мы взяли процентов 30. Бренди тоже сейчас возьмем сатиры примерно процентов 40, наверное. Бренди, кстати, божественный, действительно пахнет бренди. Многие hate наш за такую вот постепенно, такой 18, как сказать. Э -э относительно непостоянность, так скажем, продукта, который, блин, просто-напросто Типа вот одна партия, прям Пиздец, божественный, да. Пучка-бомба. Кстати, кальян-то пучка, да, Пучка-бомба. Да? А вторая партия, допустим, уже будет. Э -э Совершенно ну, ни о чем И вот у нас уже подписчик писал о том Что после моего обзора он приобретал Табак наш И действительно из пачки пахло прям вот Из баночки пахнет прям божественно Все четко, прикольно Курилось, конечно, это говорит ни о чем В основном табачный лист А второй раз он уже взял Какой был аромат из баночки Такой аромат и курился в принципе И все было четко Товарищи ребята из Компании Oasis. Последите, пожалуйста, за качеством своего сырья, своего продукта, потому что поступая жалобы о том, что вы непостоянные. Как бы хотелось бы видеть такой продукт в более постоянном качестве, так скажем, выхода продукта. И, конечно же, все это вот, вот, мелкий маус от, от компании Element досыпем. Оно чисто для аромата, такого небольшого, там всего лишь процентов, ну, сколько там, Процентов 20, наверное, от силы, от всей чашки. Кстати, многие задают вопрос, почему ты указываешь не в громовках свои забивки, а именно в процентном соотношении. Вот хочу ответить на этот вопрос попутно. Отвечаю, отвечаю по-пацански, да. Потому что чашки разные, громовка разная абсолютно у каждой чашки. Вот у этой чашки громовка 15 грамм. А если я вам сейчас покажу другую чашечку, такую же убивашечку, вот здесь уже примерно 20... 5 грамм забивки, понимаете, если я укажу в граммах, у вас просто-напросто в эту чашку, ну, она наполовину полная будет Чувствуешь, да, контекст? оптимиста, да, наполовину полная, не половина пустая будет, а половина полная Осталось дождаться уголечки, и все, приступаем к покору, заодно дальше расскажем про кальян К сожалению, с производителем связаться не удалось, написали ему в инстаграм Пока что ответа никакого не поступило, давайте начнем с забивочки, что у нас получилось Наглядно при вас пробую, просто до этого я этот микс еще не пробовал. Немного ромбаба напоминает, если кто-то пробовал. Я думаю, если сюда в микс чуть-чуть добавить печенье каких-то, убрать какой-то основы, там чуть-чуть процентов 10 и добавить чуть-чуть подсластить еще печеньками какие-то и дать песочную основу такую, то будет прям пушка-бомба, прям вообще красота. Теперь давайте продолжим по кальянам. Начнем с плюсов, шикарных плюсов. Нержавеющая сталь, деревянные накладки. Кстати, насчет деревянных накладок. Я вот еще советую, сколько, вот, я не знаю, владельцев кальянов деревянными накладками различными, лакированные, не лакированные, дерево боится воды. Оно разбухает, сохнет и так далее. Чтобы этого не допустить, при мытии кальяна надо его разобрать полностью, снять накладочку, потом помыть. Просушить все это дело и собрать обратно. Не надо на сырую собирать все это дело, иначе дерево может прийти хана. Минусы. Пластиковый диффузор. Точнее, его резьба. Это, мне кажется, история ненадолго, тем более, если вы любите играть с тягой. То есть классическая, не классическая. Что касается подтяги. Довольно приятная тяга. Я, правда, чуть-чуть водички здесь перелю поэтому она у меня чуть-чуть не -чуть надо, думаю. Но в целом тяга неплохая, приближена больше к классической, мне кажется, надо считаться средней между легкой и классической тягой. Также из минусов этого кальяна это, смотрите, вот внимательно сейчас на колбу. я буду продувать, и вы сами все поймете. Чтобы продуть полноценную колбу, надо раз, два-три полноценным туда дунуть. В целом подведем итог. Ребята, из космоса, красавчики, подогнали нам кальянчик на обзорчик. Что самое главное, приятно такие иметь дружеские отношения. Во-вторых, за такую цену 5 получить полностью шахту с деревянной накладочкой, вот такой вот стильный мужчугок, вот смотрите, все под руку прям, вот вместе с колбой, с блюдцем полный комплект со шлангом, причем шланг софт Touch идет в комплекте, такой нормальный хороший шланг к нему всякое барахло не липнет. Все знают, что у меня есть котяра в который там храпит, блять, вообще в харю, блять, мордастую свою. Каждый обзор присутствует, контролирует процесс съемки. Его волосы частенько бывает по всему столу. Перед каждым обзором это все протираю, но все равно от кошачьих волос мне кажется никуда не деться. Да их здесь нет, смотрите, нет. И это приятно. Что могу сказать? Я советую этот кальян, как бюджетная версия, если вы хотите дешево, дёш... стильно и практично. Вы вот даже если с собой куда-то брать, он полностью разборный. В начале видео это все прекрасно видели. Всего доброго! С вами был Смоки Джин. Пишите лайки, ставьте комментарии. До новых встреч! И курите только правильные кальяны с хорошим табаком. Все? Едем? Нет! Ёптерги! Нажать кнопочку, что ли? Нет, надо. Ну... А, ты что, дотягиваешься? Что? Опять эту фразу корона, да? Конечно. Давайте сейчас забьем чашечку.